После длительного технологического перерыва в апреле в микрорайоне Юдовка возобновились работы по созданию полноценной системы водоснабжения. В отличие от осени прошлого года, ситуация с передвижением по улицам значительно улучшилась. Проблему грязи и размытых дорог решают грейдированием и подсыпанием кирпичной крошки. Закончить инженерные работы предприятие Аллагрон обещает к концу августа, а в сентябре предстоит заасфальтировать улицу Леяла. Осенью прошлого года проект водоснабжения серьезно затормозила затянувшаяся дождливая погода и другие обстоятельства. Теперь строители пытаются наверстать упущенные используя благоприятный сезон. Уже закончено строительство канализационных и водопроводных дюкеров. Их предстоит дать в эксплуатацию до конца мая. Большой объем работы проделан на многих улицах Юдовки. Приведены в порядок грунтовые дороги, однако ближе к Долгаве имеется несколько сложных участков. Сейчас трудности наблюдаются на улицах Пила Джуэлэла, ближе к границе города. Если дожди распространения COVID-19 не помешают реализации проекта, эти и другие улицы удастся завершить в ближайшие месяцы. Между строителями Сиадалгопилсудан с местными жителями ведется активная коммуникация, выслушиваются пожел желания горожан. Стоит отметить, что аналогичные обстоятельства несколько лет назад наблюдались и в других микрорайонах города, когда прокладка водопровода и канализации проходила в рамках третьего этапа масштабного проекта фонда Кахэзии по развитию водоснабжения в Дагупилсе. Перекрытое движение, раскопанные улицы улицей грязь являлось неотъемлемой частью работ, но теперь многие жители, в том числе гривы, имеющие качественное подключение к воде, вспоминают тот период как время естественных ограничений, требовавших терпения. Результатом стало не только водоснабжение, но и восстановление грунтовых и асфальтовых улиц. Тем временем наблюдается позитивная тенденция по росту заявлений на разработку технической документации для подключения к водоснабжению на Юдовке. Всего на начало мая технические условия были выданы по 101 адресу, а по 59 адресам техническая документация уже согласована. Получено 30 заявлений на софинансирование от самоправления. Подробнее об этом и других вопросах можно узнать по телефону у специалистов Даугупил Суденц. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.